И вот этот день. День твоего возвращения из Коландайка. Я ясно-ясно помню все. Как будто это было только вчера. Помню, как я искал тебя. Как увидела в пестрой толпе. А как встретил тебя белый клык? Помнишь? Ну еще бы. Ведь он тогда чуть не растерзал меня. И как странно что теперь мы с ним такие большие друзья. Да, странно. Особенно, если вспомнить всю его необыкновенную жизнь. Но самое удивительное, Алиса, что я знал его мать. Она была вожаком волчьей стаи И наводила ужас на всех, кто встречал ее на пути. Волчий стай? Да, именно волчий. Хотя сама она не была чистокровной волчицей. И даже ходила когда-то в запряжке. Это был коварный и опасный зверь. Она знала дикие законы леса так же хорошо, как привычки людей. И я при встрече с ней едва не платился жизнью. Ты? Ты мне никогда об этом не рассказывал? Где и когда это было? Это было в долине Юкона. Много дней мы двигались по снежным просторам далекого севера. Глубокое молчание царило вокруг. Казалось, не было конца этому трудному, тяжелому пути. Между тем, число собак в нашей запряжке с каждым днем уменьшалось. С потерей собак над нами нависала угроза остаться навсегда в этом снежном плену. Мы понимали, что это волки сманивают и пожирают наших собак. Но как и когда они это делают, для нас оставалась загадкой. Странная мазь для волка. Никогда не видал таких волков. Больше всего зверюга походит на упрежную собаку. Я не удивлюсь, если он завиляет хвостом. Эй, ты, как тебя, лохматый? Поди сюда. Слушайте, у нас все три патрона, но это верный выстрел. Я не могу промахнуться. Что вы скажете? Стреляй. ружье. Так и должно было быть. Я убежден, что эта волчица, прежде чем стать вожаком стаи, была у людей. Именно она сманила двух наших собак на прошлой стоянке. Да, эта тварь слишком хитра, но я доберусь до нее. Я спрячусь и уложу ее из засады. Только не уходи далеко от саней. Помни, что у тебя всего три патрона. Если вся стая набросится на тебя, твои три заряда будут для нее не больше, чем три щелчка. Ничего, я бывал в переделках похуже и выходил сухим из воды. Вперед! Вперед! Стала ночь, я остался один. Под покровом темноты волки стали смелее и подошли совсем близко. И вот тогда я и познал всю хитрость и коварство волчицы. теплые дни, голод перестал управлять жизнью животных. И на смену ему пришел самый могучий закон природы, великий инстинкт заботы о потомстве. Забыто было время, когда волки жили голодной стаей. Теперь они, как и все обитатели леса, разделились на пары и стали жить семьями. Уголке леса билось нежное сердце матери. Мать соболят, целый день не находит покоя. Зорко следит она за детенышами, охраняя их от малейшей опасности. А вот и рыжая волчица. Теперь она мать пяти маленьких волчат. Мать и отец одинаково заботятся о семье. И все же волчица не разрешает отцу приближаться к сделышам. Поэтому отец никогда не входит в пещеру. Молчата росли, им нужна была пища, и родители неутомимо искали ее. Сурок еще не видит волчицу, но острое чутье предупреждает его об опасности. ушла но волчица продолжает охоту Рысь нарушила законы леса, она пришла в чужое владение. стал новый день. Ураган унес много жизней. Погибла рыжая волчица. Погиб волк-отец. Из всей семьи уцелел только один. Серый волчонок. Все было неизвестно волчонку в этом большом мире. Глазам стало больно. Все заволокло каким-то туманом. Предметы расплылись исчезли. Но вот глаза привыкли к свету, и все изменилось. Страх перед неизвестностью удерживал волчонка на месте, но какая-то властная сила увлекла его вперед и вперед. занимала волчонка в этом новом мире и трава и цветы, и горы и дурманящий воздух и манящие дали до сих пор волчонок жил в пещере и не знал, что такое высота и все же что-то сдерживало его подсказывала ему, что нужно быть осторожным, бояться высоты. Но любопытство побороло страх. новый шаг обогащал опыт Волчонка. Но этого опыта было еще слишком мало. На первых порах ему просто везло. Эта встреча – полное нарушение законов лесной жизни. Но дети остаются детьми, а взрослые – взрослыми. Путешествуя по берегу, Волчонок впервые увидел енотов. Он не знал об их привычке мыть свою пищу в воде, Ты и вообще не знал, что такое вода и что такое еноты. Но еноты были забавны, а Волчонок был молод, и он забыл всякую осторожность. Так волчонок впервые попал к людям. И здесь, в дружной индейской семье, он получил свою кличку Белый Клык. Очень интересная история. Но мне не все ясно. Скажи, почему волчонок, попав к людям, так легко, без борьбы покорился? Почему его не потянуло обратно в лес на свободу. Не забывай, что волчонок был еще очень молод. Характер его не сложился. Он был податлив, как глина, и мог приобрести любой облик под влиянием окружающей его среды. И кроме того, он не был чистокровным волчонком. От своей матери, рыжей волчицы, он унаследовал большую часть собачьей крови. Оставаясь в лесу, он, вероятно, стал бы хищным зверем. Но все произошло иначе. Случайная встреча с людьми пробудила в нем самые сильные чувства, чувство привязанности к человеку. Белый клык подрастал. Голос собачьей крови вытеснил и подавил в его душе зовы леса. Он нашел место в жизни людей научился служить им и стал их другом. Но клыку пришлось пережить огромную перемену в судьбе. Индейцы продали его, и он попал в руки жестокого человека, которого в насмешку за уродство прозвали красавчик Смит. Это была страшная перемена. Новый хозяин лишил свободу, держал ее в клетке, травил собаками, истязал и издевался над ними. Он стремился уничтожить в Клыке все чувства, кроме злобы, а злобу сделать огромной. Для чего же он все это делал? Он наживал на нем деньги. Клык нужен был ему только как средство наживы. Красавчик Смит добился своей цели. Вот она, золотомастная жила, красавчика Смита! Зверюк! Сидеть, слегка! This is the real document to speak, on and this is the game of is the girl. I cannot treat it. I cannot say that. I cannot say that. I cannot say that. this. up, I I cannot say that. I cannot say that. тебя сюда занесло. Я отпахал 800 миль, господа, чтобы попасть на предстоящую драку. Его сейчас заклад, что это будет самая интересная крысня за весь сезон. Значит, я не зря торопился. Чепуха. Почему? Белый клык расправится с ним так же, как я сейчас с этой котлетой только клыку. Но это будет что меньше времени. <свят> Ты слишком уверен, Вань. Клык, правда, загрыз на наших глазах не меньше десятка лучших собак. Но бульдог остается бульдогом. Идем наверное, не так глуп. Я не знаю, глупо-любленство. Но поставить на клыка и сомневаться в выигрыше, это все равно, что предъявить чек британскому банку. И сомневаться, что он заплатит. И все же? И все же я не дам за эту коропишку и ломаному центам. бы этот толстяк не избежал раньше времени. Могу выиграть двое больше. Эй, Тих! что тебе? слышишь? Я предлагаю повысить наши сколько? Насколько? Настолько? Насколько это может быть полезным и для тебя, и для твоего кошелька? А что ты хочешь этим сказать? Мне кажется, что для тебя и для твоего кошелька было бы полезно, если бы мы оба похудели хотя бы наполовину. Поэтому предлагаю удвоить ставку. Ох, не кипятись, мать! Что, тебя уже берет лихорадка? Нет? Тим Кино никогда не выходит из игры. Принимаю и ставлю еще 50. Право Тим, стоп. Нашу, сто и еще 50. 200. 300. 500. 500, 500 и еще 300. Тысячу! <ролевые> Тысячу пятьсот! Остановитесь, Симкин, <ролевые> вы проиграете весь свой горный дом. Ничего! Две тысячи!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 Двери нашли, забрал. Кто он такой? Эй, ты, молодчик! Не кажется ли тебе, что это вверх, не если стал. не мое дело? А а свои, не обращайте на них внимания, Уидан. Только мы их так никогда не растащим. Надо чем-нибудь разжать челюсти. Прожимайте, разжимайте, разжимайте, разжимайте! Я ему зубы. Я сломаю ему шею. А я вам говорю, не сломайте ему зубы. Я сломаю ему шею. Держите. <реклама> Мэйд, сколько стоит хорошая удвижная собака? Триста долларов. А сколько можно дать за такую жеваную, как эта? По-моему, половину. Слышали вы? Я плачу вам полтораста долларов и беру у вас эту собаку. Я не продаю ее. Нет, продаете, потому что я ее покупаю. Я не позволю, чтобы меня ограбили. <связь> <связь> у каждого человека есть свои права. Но вы не человек, вы звери. Ама ты не пройдет даром, мы еще встретимся. Да кто он такой, в конце концов? Уидон Скотт. А кто же, черт возьми, этот Уидон Скотт? О, это один из знатоков горного тела. Мой совет вам не связываться с ним. Да и сам подумал, что он важная птица. Поэтому-то я и не расправился с ним с самого начала. Так необычный белый клык попал в мои руки. Вырвать его из этого ада было нетрудно. Но когда он поправился, мне стало ясно, что из всех чувств. В нем осталось только злоба. Огромное злоба. Он ненавидел весь мир, особенно людей. Образ красавчика Смита глубоко укоренился в собаке. Казалось, определял все его отношения к внешнему миру. И мне стало стыдно за людей, Алиса, стыдно за человека. Мне хотелось, чтобы Клык понял, что человек это совершенно другое. Большое, светлое, благородное. И вот тогда я решил исправить Белого Клыка. Вернее, искупить тот грех, в котором род человеческий был повинен перед ним. Ну и что же? Я взялся за эту задачу. Хотя потом у меня и не раз опускаемся руки. приручишь. Ну, в том, что он волк, я не уверен. Бабушка или дедушка, но в его были собачки. А вот одно я знаю наверняка. Что? Видите эти следы на груди? Он был ручным и даже ходил в А, да что вы мне говорить? Убежден, что ходил. Но почему же тогда он у нас столько времени, а стал чуть не более диким, чем прежде? Может быть, потому что он не на свободе? А что, если его спустить с цепи? Убежит. Убежит? Конечно, убежит. И все таки надо рискнуть. Попробуйте. Признак. Ах ты хороший. Ты хороший, хороший. ой, ты, ой, Здорово, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, вы же сами знаете, что эта собака прошла через все муки ада. Так нельзя же требовать, чтобы она вышла оттуда белее ангела. Дайте ей срок. Мы с вами долго терпели. Он загрыз у нас трех собак. Собственно, на себя мед. Всему есть предел. то, да, но я тоже виноват. Не надо было мне подходить к нему с бичом. Я вас очень прошу, мистер Скотт, дайте бедняге прийти в себя. Если он не исправится, я сам застрелю его. Но у меня совсем нет желания не убивать ее, не видеть ее убитым. Оставим ее на свободе. Посмотрим, как он будет вести себя дальше. Ну что, Клык? Че злишься? Ждешь наказания? Ха, глупый ты пес. Никто тебя не собирается бить. Возьмите все-таки бич. Не нужно. Ну, перестань. Перестань рычать. Вели ты никогда не поймешь ласки и доброго слова. Ну, калочь, ищи ты мой. Ну, не речь, не речь. Я сказал, что убью его, и убью. Нет, вы этого не сделаете. Нет, сделаю. Вы же сами говорили, что нужно дать ему прийти в себя. Вот и дайте. Что это? Смотри, что это? Смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите. спрятать ружье, а? Вышел. Будь я проклят на веки вечные. Вы только посмотрите. Это стоит проверить. Ха. Опять вышел. Видите, у него есть ум, и надо дать ему проявить. Да, это верно. Эта собака слишком умна, чтобы ее убивать. Вот это мне уже нравится. Стояла злиться? А вот давно бы так. Ну подойди ко мне. Ну подойди, не бойся. Не хочешь. Все еще боишься? Не веришь мне. А мясо? Ну что, хочешь еще? Нет, дружище, ты теперь получишь только из руки. Ну на. Да возьми что ты, глупый, не бойся. Ну я. На, возьми. Ничего не случилось. Ну, подойди ко мне, подойди. Хороший пёс, ласковый. Что вы делать? Вы, в самом деле, думаете, что у него в роду были собачки? Вы напрасно волнуетесь, Мэтт. Я не знаю, кто у него был в роду, но, во всяком случае, он хорошо понял, что такое добро и что зло. Ну, знаете, хоть вы и считаетесь лучшим горным инженером, но вы не угадали своего истинного призвания. Вам надо было поступить дрессировщиком в цирк. Смейтесь, смейтесь. смейтесь. Я искренне рад, что мы с вами не ошиблись. Потом уберите как можно подальше. Нет, почему же подальше? Можно и поближе. Прошу вас, отпустите <с меня. Пожалейте меня. Мы жалеем об одном, что рано вышли и помешали клоку разделать с вами. Мэйд, отпустите его. Ну, вступайте. И не советую вам больше являться без приглашения. Да, я тоже так думаю. На кой вам черт нужен волк? Да еще в Калифорнии. Он перегрызет там всех собак. Если не разорит меня штрафами, то все равно власти отнимут его у меня. Да. Он настоящий убийц. Это верно. Нет, невозможно. Невозможно. Конечно, невозможно. Вам пришлось бы нанять особого человека для него, который все время смотрел бы за ним. Невозможно. Чертовский к вам привязан. Чертовский привязан. Прекратите это, Мэтт. Я сам знаю, что мне делать. И как не быть. Я с вами согласен. Только... Что только? Что только? Только вам не следует так кипятиться. Судя по вашему виду, вы вовсе не знаете, как вам быть. Вы правы, Мэтт. Я не знаю, как мне быть. Все-таки совершенно нелепо брать эту собаку с собой. Да. Может быть, и нелепо, но будь я проклят на веки вечной. Откуда он узнал, что вы уезжаете? Вот что меня удивляет. Это выше моего понимания. Пошли. Мед, проводите их. Как? Ага. Провожу. Только вы не задерживайтесь. Времени осталось очень мало. Дойди ко мне, дойди. Ну что, хочешь ехать со мной? Какую я тебя взять с собой? Конец